Здравствуйте, товарищи! В эфире пролетарские новости. Новости, в которых буржуй, наемному работнику, эксплуататор, угнетатель и враг. Владимирский тракторный завод продается за 25 миллионов рублей. Хотя еще месяц назад стоил в 100 раз дороже. Именно из-за конфликта интересов собственника и фактического арендатора завод перестал работать в прошлом году. Власти Владимирской области, с одной стороны, говорили о необходимости спасти тракторный завод, а с другой стороны, в 2017 году губернатор Светлана Орлова признала, что предприятие восстановлению не подлежит. Ничего удивительного для капитализма. Пока олигархи и их прислужники подготавливают почву для банкротства и последующей передачи завода в эффективные частные руки, страдают простые рабочие, на которых всем плевать. Министерство сельского хозяйства опубликовало проект постановления правительства о субсидировании льготных кредитов на коммунальную, транспортную и жилищную модернизацию сел. Предполагается, что банки будут выдавать на эти займы под 1,5% годовых, а бюджет покроет им разницу с рыночной ставкой. Буржуазная власть вместо прямого и беспроцентного финансирования развития села с изощренным цинизмом демонстрирует свою заботу о провинции, что выльется не в подъем сельского хозяйства, а в очередную волну разорения предприятий, кормящих нашу страну. Верни, врачи травматологического отделения горбольницы номер 6, уведомили главврача об отказе работать на нескольких ставках из-за большой загруженности отделения. По словам врачей, переработкам их принуждала администрация больницы из-за нехватки персонала. Так называемая оптимизация медицины в действии. За красивыми словами о разумном уменьшении расходов буржуазная власть лишь увольняет людей, а оставшихся заставляет работать до седьмого пота. По данным, проведенного Агентством по страхованию вкладов анализа, главными клиентами банков однодневок оказались пенсионеры. Клиентам старше 60 лет принадлежало 47,8% сбережений, и средняя сумма их депозита в размере 455 тысяч рублей оказалась самой большой. Капитализм словно дикая природа, он беспощаден ко всем и каждому, кто слаб или доверчив. Естественно, что наивные пенсионеры оказываются первыми жертвами эффективного предпринимателя. В России в 2021 году прекратится прием в колледжи по 23 устаревшим специальностям и 9 профессиям, об этом сообщает Российская газета со ссылкой на соответствующий проект приказа Министерства просвещения. В документе, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов, указывается что по ряду профессий и специальностей устарели образовательные программы, в том числе техническая эксплуатация промышленного оборудования, станочник, мастер отделочных строительных работ и другие. Министерство просвещения объяснили, что просто действующие стандарты уже не отвечают запросам рынка. Снова на арене нашего цирка костюмированное представление «рыночек все порешал». Зачем в стране станки, заводы и рабочие места, когда купить готовые можно и в втридорога, за рубежом, в обмен на наши недра. По словам Путина, во время саммита G20 в Осаке он предложил президенту США Дональду Трампу купить российский ударные гиперзвуковые комплексы, чтобы таким образом страны смогли уравновесить баланс вооружений в мире. Отличная новость для наших госслужащих, имеющих в себя лучшие дома Лондона и Парижа. В России можно продавать все, что угодно, почему бы и нет. Ведь у капиталистов нет родин, есть только бизнес и ничего личного. Товарищи!